Сегодня я расскажу о посылках, которые я приобрел на Алиэкспресс в преддверии летнего сезона для борьбы с комарами. Значит, первое, что покажу, ну это вот такая вот ракеточка электрическая, работает она на батарейках, две пальчиковые батарейки, ее в действии я еще не проверял. Значит, тут кнопочка и датчик работы. То есть, нажимаете кнопочку, загорается лампочка. То есть, можно махать ракеткой и убивать мелких летучих пакостей. Конструкция, значит, состоит из трех слоев сетки. Первый и последний слой это предохранительный, то есть, чтобы вы не, вдруг не попали под напряжение. Потому что, как бы, как бы не было, но бьет она неприятно, я попробовал мало приятного, если вас там кто-то случайно докоснется для этого эти сетки Третья, о, средняя уже это и есть поражающая для, грызу... для летающих насекомых следующая значит отложим следующая ракетка это ракетка в принципе по той, той же самой конструкции, единственное то что она заряжается от сети специальная вот евро-розетка и фонарик здесь есть И по форме По размерам она больше сами вот Видите насколько предыдущий. По цене По цене тоже маленькая стоит 250, эта стоит 400 Желтая значит, ну, Оранжевая ракетка Пришла за 25 дней Доставили ее курьером Прямо домой Эту ракетку доставили по почте В нее была замята сетка сильно ну, я поправил, все работает. Вот, так что, не проблема, ну, с нашей почтой могут, может эта ракетка не, не доехать. Так что я вам рекомендую, если будете вдруг покупать, захотите, берите такую ракетку. Она и практичнее, и заряжается. Я ее вот буду использовать на даче, потому что на даче целом, целое лето будут находиться. А, а эту ракетку маленькую ракетку я буду брать с собой на рыбалке вот так вот я запланировал значит что тут у нас на этой ракетке тоже кнопка активации тут датчик, о, и переключатель два положения, среднее положение это просто работа электротока второе, второе это лампочка, с лампочкой ну и все в принципе Тут все понятно. Два датчика. Датчик зарядки и датчик включения. Ничего сложного. Все понятно. Следующий, значит, это уже фонарик такой. Фонарик работает на солнечных батарейках. То есть, от сети его не надо заряжать. Поставили на грядки и он работает в двух режимах. Первый режим свет. Второй режим киллер. Ну, убийца. То есть привлекает комаров и вот на эти на вот эту проволочку намотанную когда они садятся он их убивает бьет довольно таки противно как бы подержаться даже невозможно как бы, очень противно я не знаю как так что комаров я думаю он убивать точно должен покажу принцип работы но ну, закрою чтобы не получить разряд вот. тут у нас два включателя первый вот этот работает один режим light другой киллер вот она кнопочка включается включение вот включаем его все вот он сейчас он не светится потому что солнечный свет светит на него закрываем панели вот, вот так переверну закрыл панели солнечные вот он засветился видите свет Специально, я так понимаю, или какой он там, ну, должен этот цвет привлекать комаров. В деле я проверю и потом дополнительно видео вам скину, посмотрите, есть ли эффективность от этого прибора или нет. Значит, на сайте написано, что радиус его действия, привлечения, то есть, насекомых 20 метров. Мне для дачи нужно 5 штук таких. Вот я сейчас проверю вообще его эффективность и в дальнейшем хочу расставить подачи по периметру. Так что, вот как-то так. Ну и все, в принципе, тут все понятно вам. Я думаю, дальнейшие не нужны комментарии. Так, и по цене по цене 780 рублей он мне стоил. Но так как доставщик, доставка была не очень аккуратная, я сфотографировал все дефекты. Вот, ну, они уже заклеили их сфотографировал все дефекты и вернул 400 рублей сверху, то есть у меня почти в два раза, больше чем в два раза дешевле обошелся, нормально значит второй фонарик я заказал попроще уже за 350 рублей он отличается только высотой рабочей части, где вот эта сеточка намотана, ой, проволочка намотана ну, дли длиной отличается от того золотистого примерно на 3 сантиметра я думаю ну, эффективности от этого больше сильной не будет но зато он практичный, у него корпус какой-то мягенький такой весь я так думаю и на солнце и и, и в дождь и в ветер ему будет наплевать, ну как и тому в принципе но я говорю вот этот попрактичнее для дачи я буду если заказывать, то вот такие если в действии они будут проверены и будет все нормально так что смотрите следующий обзор обязательно Я там. Подробно все покажу, чтобы уже было видно в действии, как он не работает. К каждому фонарю идет ну, такая вот палочка, чтобы откнуть в землю. Так, покупал, я уже говорил, на Алиэкспресс. Обязательно используйте сервис ИПМ. Помогает возвращать часть средств, которые вы потратили. Так что свои деньги терять глупо. Возвращайте. Всем спасибо за внимание. До свидания. Подписывайтесь на, мои, на мой канал.